Если вы путешественник, отправляетесь в командировку или в отпуск, убедитесь, что в вашем чемодане есть свободное место, которое поможет вам дать сокорона и получить взамен вознаграждение. Загрузите приложение, заполните ваш профиль, проверьте его и подтвердите вашу личность. Выберите опцию «Мои путешествия», опубликуйте пункт назначения и дату вашей следующей поездки для того, чтобы заказчики смогли вас найти. Если у вас есть подтвержденная дата возвращения, опубликуйте ее как новый маршрут. Вы увидите список заказчиков, интересующие их предметы, а также узнаете, какое вознаграждение они предлагают за вашу помощь. После того, как вы согласитесь дать Сокарона, ваши контактные данные будут предоставлены заказчику посредством приложения. После этого вы сможете связаться с заказчиком, чтобы сообщить ему адрес, по которому вы хотите получить запрашиваемый предмет. Когда вы прибудете в пункт назначения, вы договоритесь с заказчиком о встрече, чтобы вручить запрашиваемый предмет и получить свое вознаграждение. Оцените заказчика, чтобы другие путешественники смогли решить, давать ли ему в следующий раз Сокарона. Если вы являетесь заказчиком и хотите приобрести предмет, который не можете получить в вашей стране, сэкономьте деньги и попросите Сокарона. После заполнения профиля, его проверки и подтверждения вашей личности выберите опцию «Мои запросы». Введите информацию о предмете, который хотите получить, и о вознаграждении, которое гарантируете путешественнику, согласившемуся дать вам сокарона. Проверьте список путешественников, которые смогут привезти вам желаемый предмет, и выберите того, кто вам больше всего понравился, чтобы он вам его доставил. Как только путешественник согласился дать вам сокарона, приложение предоставит ему ваши контактные данные, чтобы вы могли общаться. После этого вы сможете связаться с ним, чтобы узнать, куда отправить предмет. Когда путешественник приедет в пункт назначения, вы встретитесь с ним в оговоренном заранее месте, где и получите свой предмет, а ему отдадите вознаграждение. Оцените путешественника, чтобы другие заказчики смогли решить, просить ли им в будущем у него Сокорона. Просите Сокороны, чтобы отправить подарки членам семьи и друзьям, которые находятся далеко от вас. Получайте вещи, которые вы оставили дома. Получайте пожертвования, которых вы ждете. Отправляйте важные документы или получайте редкие лекарства. Получайте предметы, которые невозможно было бы приобрести иным способом. Вы можете использовать Сокороны во многих случаях, за исключением коммерческих. Другие примеры того, как просить и давать Сакарона, вы сможете найти в разделе «Часто задаваемые вопросы», а еще больше советов в разделе «Безопасная сокарона. Вперед! Просите и давайте Сакарона!